Всем привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами будем проходить хоррор-карту, которая называется Лифт. Ну что, ребята, поехали! <звук> Ребята, вот мы уже как бы на карте, до этого я тоже был на карте, давайте мы с вами почитаем правила, которые здесь есть. То есть, получается, здесь обязательно прочесть все правила, ну, это естественно, а, играть в гейммод 2, ну, вроде гейммод 2 стоит. Сложность легкая, так, у нас какая она? Да, у нас легкая, все хорошо. Картинка и, кров... Картин... и кровь на стенах не ломать Очень хотелось потрогать ст... кровь на стенах Прям мечта Пририсовка от 7 до желаемой прорисовки А, пф, у меня 15, нормально Так, яркость 20-60% Ну, у нас сотка 20-60, давайте 50. 50 Кто посерединке? у того яйца на резинке <рисовка> Не читерить, убью не используйте магии карты для прохождения, если вы их нашли. Облака выключить? Желать. А, облака выключить? У нас облака идут всегда, блин, включены почему-то. А где облака? Облака, сука, вы где? Элементы игры. Все, облака выключили, а то они мешаться будут. Желательно играть одному, проверить табличку, установить оптифайм, включить динамичное освещение. У меня динамичное освещение включено. Замечное освещение, блин, надо детально поставить, а то что это мы тут с вами, это, не, мил, не мелочимся. Так, э, выставить звук на, зависит от ваших наушников или колонок. Если вы бесстрашны, заставьте звуки на 100. Ну, у меня, в принципе, 7, но, если что, я потом прибавлю громкость, для, ну, на видосе. Хотя 20 можно поставить, чё, чё, чё бы нет, правильно? Так, и куда нам? создать но ну, все остальное мне просто насрать хотя тут было примечание давайте как много читать ё-моё ну я уже сказал как называется эта карта так что а, да yeah. так что меня не забанят нормально советую играть одному чтобы проехать слава богу что я играю один <смех> так, получается, карту. А, вот, привет всем. Да пошел ты. <смех> так. Ой, да короче, не будем все это читать, пошлите. <смех> Старт. <смех> как заорал. Сначала у нас должна быть предыстория, а потом мы уже будем проходить карту. Это все, что я успел почитать из примечания. Темнота, не люблю темноту. Пока. Где я? Я в жопе мира. Ладно, все, убрали все шутки. Этот хоррор карты должно быть страшным, и должны орать. Ребят, у меня это ответная реакция, сразу говорю. Приветствую, друзья я вот подумал, почему все так боятся старых домов, заброшенных, полузгнивших. Ой, там кстати, я бы побывал быть, в таком домике, снимал историю себе. в инстаграм. Но я вам ссылку на свой инстаграм не оставлю, 200. сами найдете. Новые дома таят нечто пострашнее зло коварни зло лютое и свирепое а причем тут лифт и старый дом у меня старый дом это ассоциируется знаете с какой-то землянкой ветхой О господи на весь экран вылезло господи шо хоррор шо шуганули блин с животе блин урчало О, сейчас читай придется не люблю я читать слушайте я недавно устное сдавал <связать> так, ладно, привет, меня зовут Майк. Только вчера я переехал в новую квартиру на девятом этаже, которую не... мне продали за необычно маленькую цену. Я возвращался домой под ночь. Сегодня было много работы. А, ну, вот я с пьянки, с корпоратива. Здрасте, да, хломота всем. <связать> О, привет, бомжара. Дай бутылку опохмелиться. А <связать> <связать> что у нас здесь? Здесь какой-то кирпич. Им можно сломать серо-секлянную панель. А чё, а нам куда? Я вообще зачем кирпич подобрал? Ладно, пускай будет. Если что, будем отбиваться от бомжей вот тех. Вон там как раз один сидит. Ага. Это типа наша хата, да? Или... Ну, наверное, это... О, господи. Что? Вот же черт! снова я потерял свои ключи от подъезда. Пипец, я изучил. Мне эта карта уже нравится Вчера мы праздновали мой переезд у моего друга в квартире Ага, на Василия у друга Прекрасно Сейчас он не у себя дома И мне не пробраться через двери Но мы не из тех, кто сдается, Мы пройдем через окно Что? Окно находится рядом с заколоченными окнами Ну, как бы, где заколоченные окна? Ребят, вы видите где-нибудь заколоченные окна? Я не вижу где заколоченные окна? Ну вот там заколоченные окна. Мне что, туда лезть? Ну вон там. Или. Блин, а как туда залезть? Или вот это заколоченные окна. Ну, читать теоретически, если так подумать, логически так. А получается, раз здесь есть лестница, значит нам туда. Там как раз то ли черная панель, то ли си серый, вон как раз с кирпичом своим разобьем. То как им разбивать-то, я не знаю. Ой. Упали. Извините, болеем, болеем, опа, ага, ой, это получается вот так, и ничего, может так, А, как же все сложно, а ч? ага, давайте обокрадем друга, сундук заперт, а, Везде все заперто. Ой, друг, ну и ладно. Вот еще друг, блин, называется. Мог бы мне там, не знаю, бутылочку игристого оставить или что они там пьют эти мужики? Пивасик там оставить? Шигулеевское? Так, ладно. Тетя, Та -та -та -та -та -та -та -та. мой подъезд. Я подошел к лифту. А можно я по лестнице пойду? Чтобы подняться на свой этаж. Не знаю. Почему, но у меня было плохое предчувствие, что-то. Ой, что-то может произойти. Ёб твою мать. Вызываем лифт. Хлоу, открывайся мне. Хлоу, мото. Все. Уезжаем. Начал подниматься на свой этаж. О, господи, сейчас придется много читать. Вот ребят, которые делают карту, не надо много текста. Я хочу насладиться картой. Я вам тут не пришел этот. Э -э -э читай, блин, какие-то литературные произведения. Лев Толстой, блин, война и мир. Кошмар. Лифт остановился. Ну? Ага, доставь телефон, я обнаружил, что он почти разрядился. Нужно как можно быстрее позвонить, пока мой телефон не разрядился. Пик-пик-пик, а блин. Давай. Тут Яндекс. Это не реклама. Оло, оло, здравствуйте! У меня тут небольшая проблема. Я тут листья совсем чуть-чуть застрял, не побожите? Конечно, подождите меня там, я скоро буду. И да, самое главное, ни за что не оставайтесь в темноте. Это намек? Что? Оло? Эй, оло, Алло! Что он имел в виду, подумал я. Сука, бля, че так громко-то? Пипец! Фух, шок! Здесь? ха ха ха Что, бля?! Помогите! С этого момента дальше происходят какие-то странные звуки. Я не хочу молчать, я хочу перебить все страшные звуки начались! Помогите! Выпустите меня отсюда, пожалуйста! Кто-нибудь вытащите меня! Ля-ля! Блин! Лифтер, ты, сука, где? Блин, Стрёмно! Выпустите меня отсюда, пожалуйста. Кто-нибудь. Плиз, плиз, плиз, плиз. Бля. Мы типа падаем. Это уже вторая карта, вторая хор-карта, где я падаю, блин, на лифте. Кто не видел, обязательно посмотрите. кликай на подсказочку. <свист> <свист> Что это было? Помогите. Где я? Вот мне самому интересно. ха я... <свист> там какая-то хрень. Лифтера сожрали. <свист> его разорвало, его расклошматило. Его распидорасило Я бегу! Уходите от меня! Не трогай! Нет! Ее yeah! это была предыстория. Классно, блин. Я, блин, наверное, проматерился столько. Сколько, блин, я, наверное, за всю хор-карту не проматерился. Кошмар. Детективное агентство 2 очка. Ладно. Эй, Мортон, что на этот раз? Ну, у нас тутовое дело. Лиф в одном из многоэтажек по непро... непонятным причинам упал. А мы так зачем? Пусть полиция разбирается, если бы все было так просто. Дело в том, что он сам пропал, а человек, который застрял там, просто исчез. Как зовут пострадавшего Майкл Асану? Это, это плохой розыгрыш? Сожалею, Морган. Но это не шутка. Ты мне врешь. Успокойся, Морган. Неправда, жаль. А, это типа наш друг, что ли, или кто? Отправляйся сейчас же. Ну, короче, пошлите отправимся в место про происшествия. Господи, у меня тут включен автопрыжок, и мне это не нравится. Вот. <coughs> пошлите! А, -а, а, надо было открыть. Я думал, у нас телепартнер сразу. А -а, идите за изумрудами, они укажут вам путь. Ага. -а -а. Спасибо. Это, знаете, это как э, сервисёрф или что было там. Типа, ты бегаешь от охранника и собираешь монетки. И тут вот такая же хрень. Прикольно. Так, дальше дам вот сюда. У меня изумруды украли, представляешь? Ага, вот. Здесь очень тусклое освещение. Ой, шо? Ой, привет, п -п пацан. Фил, что ты тут делаешь? Я же твой напарник. Вот ты пришел помочь тебе. Проси, Фил, но мне не нужна твоя помощь. Свободен. Усмехнул. Блин, он нас сейчас скинет туда. Вот мразь. А не прощу я тебя, не прощу. Я же говорю, он нас толкнул. И где-то я. Это я сейчас читаю, потому что. Ну, он нас спихнул. Просто вот взял, спихнул. Гад. Вот это шок-контент тут. Что? Ляха муха О, а! Я же говорил, что сейчас будет скривер. Темно. Я ничего не вижу. Я тоже не особо ничего не вижу. И не понимаю. Ну было страшно. Страшно, так скажу. Очень страшно, стрёмно. А блин, мне что в глаз попало. Давайте еще параллельно осматривать сундучки какие-нибудь. Оу, Нифига твою дивизию. Отста. я не хочу дальше идти, просто Угу Нам нужно будет вы... а, Найти ключ И где его сейчас найти? Что это? Господи, я до сих пор не могу отойти от этой хрени Ну вот какой-то ключ Давайте, пошлите <свист> Твою мать? Найдите выход. А! Что это? Так, вроде бы страшные звуки прекратились. О господи, я шупал. Мама, что? Опять звуки. Что это? Взять дрель. Какую-то. Все, закончились, да, звуки? Нифига не закончились, знаете, тут кровяка еще темно, так. Блин. Что здесь? Ничего вообще не вижу, иду просто на ощупь какой-то. Что ж здесь творится? -мо. Человек мертвый. О oh, мой бог! Еще страшнее. Так, ключ. Ключ от чего? Наполированный диарит. Ага, понятно. От чего ключ? Ключ от морозильной камеры какой-то. Это морозильная камера? Нет, тут я не вижу ничего. Что-то стрёмные звуки опять начались, господи! Вы вообще что-нибудь видите? Я нет. Давайте туда мы сами не пойдем. <свят> я не хочу туда. Мне страшно. Мамочки. О, господи. Где я? О, еще лучше. Я вообще ничего не вижу на этой карте. Блин, если это видео посмотрит создатель, то, пожалуйста, побольше красных факелов. Сука. Мне не... И когда я подхожу к этой хрени, там оно все обваливается, ё-моё. Звуки-то стрёмные, блин. А не такое, будто сейчас какая-то чучундра вылезет, и все, и капсда мне. Слушайте, у меня яркость какая вообще? Типа сотка. У меня яркость на сотню. Почему? Почему так? Я не хочу так. Как мне быть? Что мне делать? Мне не нравится эта карта, она слишком темная, блин. Я ничего не вижу абсолютно, просто как слепой какой-то иду. Что это такое? Сейчас чучундра вылетит. Очень... Что это тут какой тут дверь что ли какая-то морозильная камера ну -ка. <смех> я не хочу туда <смех> а -а -а, как же стрёмно мне страшно, мне очень-очень страшно сейчас, ребята. Потому что эта карта темная, ничего вообще не видно. Как тут ориентироваться вообще? Блин, ну серьезно, ну. А, я не могу пройти эту карту. Серьезно, она слишком темная. Я не знаю, как вы будете это все смотреть. Вот просто это трэш. Блин, я не хочу туда. Где я вообще? А, нам туда, да? Господи, можно я, короче, в геймодку зайду и факела тут проставляю? Сейчас я. Открыть мир для сети, ты включи Я надеюсь, вы не против. Там же убивают! Там, типа, когда ты геймод прописываешь, там этот... То ли нельзя, то ли убьет. Не помню, короче, что-то в правилах было написано. Ну блин, ну серьезно, ну это же, ну невозможно вот так играть. Тут просто вслепую... Хо-хо. блин как же темно я вообще ничего не вижу ни черта что здесь блин как же стрёмно то там свет был ура е мать лифт тут опять вот мы сейчас зайдем в камеру, а там на нас какая-нибудь дрянь вылезет и все, и капсда нам, и что нам делать потом? Где нас потом искать, ребят? Извините за то, что я постоянно вот таксу, постоянно, но блин, ну это реально стрёмно. Типа, реально, я не хочу. Не смотрим, мы не смотрим, мы не смотрим. А. Почему оно закрылось? Я что-то слышу. Я ухожу. Я, я никуда... Я смотрю в пол. Я с закрытыми глазами. А, оно все громче. Мне страшно, ребята. Я не хочу ничего. А -а -а -а. Она все громче, блин, я не хочу, серьезно, бля. Сука, там сейчас какой-нибудь скримак вылезет и я, я короче, почему так стрёмно, ёб твою мать, ну не делайте как вот это настолько страшные карты. Сука, чё, блядь? Сейчас на нас чуть-чуть внутрь вылезет. <свы> как же страшно. <свы> Дверь открыта. Сейчас на нас кто-то вылезет, отвечаю. Там никого нет? Вроде бы никого. <свы> Господи. Я ненавижу эту карту. Она слишком темная, блин. Кто такое делает вообще? Ну, это невыносимо так играть. Я отвечаю: типа, у меня задернуты шторы в комнате, но я все равно ни черта не вижу. Почему так? Автор карты. Если ты смотришь мое видео, то пожалуйста, понаставляй факелов красных пожалуйста потому что так серьезно ты играешь просто в какую-то не знаю какие-то прятки так туда нам нельзя значит нам сюда отличная у саши логика главное это не скончаться тут какой-то что здесь а вот вижу дверь я же говорю вслепую просто играем Ой, коридоры, коридоры, все как мы любим. Ё-моё, <свес> как же все темно. Там вроде какие-то звуки были, или у меня просто микрофон трясется. А, -а, а, звуки! Может, куда-то сюда, просто там закрыто было. Блять. О, трупак. Здрасте. Как, чувак, тебе нормально? Я не знаю, как вы будете смотреть это видео, но... Блин, я надеюсь, вы хоть... Каплю. Что? А... Ш шо? Окровавленный топор. У него торчало из груди. Сделайте просто, ребят, яркость на максимум. Потому что... Что, что он может делать? Еловое бревно. ⁇ -мо ⁇ если я это буду проходить ночью, то мне будет все прекрасно видно. Однако, однако... Есть одно но... Мы можем здесь пройти с вами, смотрите. Блять, вот это уже страшно. Вот сейчас я уже не хочу туда идти. Бляха муха. <связывающие> ну что, давайте. Раз уж начали, то пошли. Вот <связывающие> а <связывающие> <связывающие> <What the fuck? связывающие> О да, свет. Опять звуки страшные. Ну слушайте, два скримера подряд не может быть такого. Вот никто так не делает. Там какая-то мудилка вылезла. Конечно, ее не факт, что вам было видно. Но, блин, я даже не знаю, как я это на монтаже буду. Что я тут буду делать вообще? Что тут есть? Почему тут все так темно? Сундук. Почему его нельзя взять? Тут, может, какие-то сундучки есть? Нет, тут ничего нет. Тут пусто. У нас топор украли. Черт! Блять! Я ни черта не вижу. Я пытаюсь на... напрягать зрение, поэтому я ношу очки потом. Пожелание автору. Склад какой-то. Я где я? А, типа тут какие-то сундуки. А, тут дверь была. Я не могу, я ничего... Я абсолютно просто, знаете, как какой-то слепой крот, который ни черта не видит. Ай. Почему, почему именно так всегда? И главное, нельзя, типа, геймодку. Сейчас мы попробуем геймод. Креатив. Ребят, извините, но почему это должен делать я? Вот просто... Сюр... Бля, survival. Извините, ребят, но я по-другому никак не могу. Потому что это полный трэш. Я просто ничего не вижу здесь, поэтому я взял себе... Этот красный факел в руке из креатива. Ничего больше я не брал, честно. О, у человека убили. Заодно и вам что-то будет видно, а то, ну, типа, я же вижу, а вы нифига не увидите, правильно? Тут вообще кирпичи. Так, и тут очень много сундучков разных. Так. Кстати, прикольная вещь, красный факел. Типа и не слишком ярко, и ну, не слишком тускло. Вот пожелание автору этой карты. Если ты все-таки заметишь мое это видео. А тут еще раз есть, смотрите. Лом. Может ломать что-то. Пока... Стоять, моя зайка. Нет. Это мое, не твое. Так, тут ничего. А, хранитель какой-то. Ваку... Ну, на ковальне ничего нет. Со... Ну, типа, оно там и не может лежать, потому что... О, тут видеокамера. Эй, люди, люди, люди. Hello! Помогите нам. Так, ну-ка. Сейчас мы с вами идем. Берем в руки лом. Я там где-то видел. Пруть я... Вот здесь прутья, я па -йоп. Так, лом пока что оставим. И тут ключ у нас. Ключ куда ставится-то? Непонятно. Еще лучше. Куда его поставить? А, ты что, постоять? А, вот так вот. Без шоу у нас здесь тюрьма какая-то тюрьяга о господи еще эти это кровь на стенах конечно отдельная отдельная этот штучка тут может что-то открыто давайте сначала походим по камерам посмотрим может что есть пока я ну, типа ничего открытого не вижу я не знаю, как отсюда выбраться Из этой шахты лифта Что здесь? Ключ ключ от камеры Куда он ставится? На бирюзовую керамику Сейчас будем с вами искать бирюзовую керамику Вот Керамика Ой, тут кто-то пытался выбраться Что я сделал? Опять? Я опять всрал Надо быть осторожнее с этими красными факелами Сломанная лопата может ломать гравий Тут есть гравий, вон там есть гравий, но он за блоками этими, так что я думаю, мы туда не сможем с вами пройти. Нам нужно найти где-то гравий. Может он... что он здесь? Что ты нам можешь... О, нифига, я. смотрите, какой умный. Здрасте! О, сундучок, который мы не можем с вами открыть, еще лучше... Ключ, полированный гранит Интересно, это какая камера Или это выход Хотя я видел Вот здесь вроде бы Да, да, да, вот здесь Выход И сейчас мы сами отсюда быстренько свалим Главное, чтобы нам Какая-то мудилка на глаза не попалась Что-то темно стало Ёпта о, Привет, Ты меня пропустишь? Зайка... Видимо нет... Эти звуки конечно, шок-контент... О, как светло, наконец-то! Кстати, я что с шейдерами что ли? Просто так все ярко стало... Я все это время был с шейдерами! Понятно, чё у меня это так. Все темно было. Но я все равно красный факел, типа, не А, да и без красного факела нормально. Я сейчас наехал на автора, типа, вот там все ужасно, отвратительно. Все типа, ёп твою мать, что здесь происходит? Жалко чувака, прости. Я тебя здесь оставлю, лифт. О, ещё лучше. Еще прекраснее. Ой, здрасте. Захожу. До свидуля. Наконец-то я смогу уйти из этого места. Почему-то я это сказал два раза, но да ладно. И ч мы не едем? Мы едем, не едем, нет. Е-мое! Что это такое? Да, ну конечно, с шейдерами я жестко ступил. Я вообще не заметил то, что они были. Что за нет, нет, нет! Смешок, ебаный лифт. Блять, ебаный лифт вот просто. Нет, смешок. Сука, я опять умираю. Очередной раз. Сейчас нас долбанет. И нас найдет тачу вырва. Ст ⁇ мать. Ничего, где мы сейчас находимся. Давайте показывайте, где мы. Ёпта! Я вообще, когда первый раз эту хрень увидел, как же болит голова. О господи, ребят, вы бы знали, какой то трэш. Тут взять дрель какая-то. И снова я здесь. А, ой, ага, а, мы вообще в начале. Тут какая-то дрель. И сейчас сложно думать, но я могу предположить, что этой дрелью сломали лифт. Мне нужно будет провести экспертизу. Нужно срочно выбираться отсюда. Кстати, эта лестница стала намного выше. Ну, то есть она стала пониже. Черт, сейчас главное не сброситься случайно нам вот сюда куда-то и я по... направляйтесь в до да, второе у меня же залагало. куда нам ну вот как я помню нам надо вот так типа здесь подбежаться и до конца там прийти Фух, а, кстати, а что это? Это сон был, типа? Детективное агентство. А, да, это детективное агентство, блин, круто. Круто сделали. Слушайте, надо будет факелайте выбросить, а то как-то некрасиво не, не получилось. Ой, ой, ой, ой мы не будем с вами подходить к компьютеру, а то что-то как-то все лагает, так. Чтобы воспользов... А, ага, надо сюда, типа, закинуть. Блин, прикиньте, я сейчас что-то неправильно сделаю. Проводится анализ предмета. Компухтер. Давай, компухтатор. Анализ завершен. Ага, сейчас мы будем сами читать. А я ничего не вижу. На предмете были найдены отпечатки пальцев некого Фила, частица галлюциногенного вещества, из-за которого могут начаться самые сильные галлюцинации. Это значит, все это были галлюцинации за Фила? Фил это тот, кто нас толкнул! П пипец ему, давайте ему на найдем и надерем ему задницу. И что нам делать? Куда нам идти? просите жители, чтобы узнать, где сейчас Фил. Я видел, как кто-то э, в коричневом пальто выходил из вашего агентства. Он ушел в направлении улицы Дятлова. Возможно, это был ваш Фил. Давайте. Хаза, я только вышел из дома. Улица Дятлова. Пошел нахер, жизнь ужасна. Вот плюсую, ребят. Так. Это был Фил. А если это был Фил, то он побежал на улицу Целина или что-то. Ты чё? Слезай! Осторожно, работает... А -а -а. Извините, мы работаем. М -м, я тоже работаю. О, нам сюда! Вы еще не опросили всех жителей! Так, ну-ка, сейчас мы всех жителей опросим. Блин, их тут немало. Так, мы того опрашивали? Привет, мужик. Я ничего не видел, братан. Отвечаю. Прямо отвечаю, отвечаю, да? А, не, не видел. Ну ладно. Блин, вот почему надо было именно всех спрашивать? Ну, и тем более, чё их а тут, тут много? Конечно, видел. Он был в буквальном смысле пролетел мимо меня. А... В направлении улицы Речная он был чем-то чем встревожен. Видимо, узнал, что ему не удалось нас убить. И мы пришли мстить ему. Вы просили всех жителей, теперь пора дойти Фила. Он бежал с улицы Лазурная в направлении вашего агентства. Я и так знаю, куда идти. Что мне? Зачем эти жители? Правильно? Ну, правильно. Ой. Сейчас мы с вами завернем. Сюда за угол. Просто когда я заворачиваю за угол, мне почему-то лагает. нет это не нравится. Ой, городской парк. Что здесь есть? Ничего. Прям как на кладбище, слушайте. Тихо. Вообще ни единой души. Прикольно. Так, оп. Выходим. И тут по кровяке пойдем. И куда нас с вами приведут эти кровавые следы? Что это? Городское кладбище? Ага! Фил, это ты? Морган? Ну, ну как? Ты же мертв! Нет. Как видишь, нет. А еще ты мне сейчас все объяснишь, Фил. Морган. Что случилось? Он нас долбанул или что? Ой? Послушай, Морган, я зачем ты это сделал? Со слезами на глазах? Зачем ты убил моего сына? Ты, вы всегда мне мешали. Ты и твой сынишка вечно портили мне будущее. Все эти заслуги и похвала должны принадлежать мне. Из-за этого. Ах ты сукин сын. Морган, что это у тебя там? Это то, чем, что лишит тебя жизни. Блин, мы не будем его убивать. Мы не он. Морган, подожди. Я сдам все полиции, Морган. Я понесу его наказание за все свои грехи. И сейчас он нас. Успокойся, успокойся, Фил. Ты же не обманешь своего лучшего друга. Нет, Морган, не обману. Морган, подожди. Все, я звоню в полицию. Это тебе пиздец. Кутки. Что? У вас отобрали дрель. Нас грохнули. Я его по доброте душевно не убивала, А этот чему село мне грохнул? Сил смешок. Посмотрел на телефон. Вот, черт! Он успел позвонить в полицию. И, видимо, они все слышали. Нужно уходить отсюда. О, копы приехали. Стоять! Я ненавижу тебя, Морган. Вот так вот. В смысле бэдэйдинг. Он понес свои наказания. <звёк> Господи, как-то неожиданно было. И мы снова в лифте. Это конец? Так может, мне откроют? Я не хочу находиться в этом лифте больше. Спасибо. <звёк> Откройте дверь. И что здесь у нас есть ты прошел карту поздравляю о и тут все модели есть что это страшный монстр обычное состояние ты кто а это зомби нападающий состав о господи труп без ног мертвый главный герой полиция мертвый фил лежачий фил а где тут самое стрёмное по-моему, кого-то не хватает. А где самый страшный-то был? Где самый страшный? Почему его здесь нет? Тут еще. О! Вот про... Про... про кого я говорил. И еще мистер Скример Непрогруженная текстура. Вот этот прям меня жестко напугал. Он стрёмный. Я же говорил... Вот я про кого говорил. Потому что обычно вот здесь всех монстров именно. Вот так вот, ребята. Ну, как бы я думаю то, что... На этом мы с вами будем заканчивать. Если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну а с вами был я, Сашари. Всем удачи, всем пока.